На месяц, то есть можно реально снять за 20 тысяч рублей. Три друга до Владикавказа, ребят, здесь знаете сколько осталось? 140 километров. И я доехал. Вот Яндекс Такси, видите? Яндекс Такси здесь везде очень дешево. Короче, ребят, сейчас мы находимся в деревне Схета. Эту деревню мы могли сейчас с вами видеть с горы. И вот эта деревня, она была отреставрирована при Михаил Саакашвили. То есть все вот эта вот плиточка, крыша, дома, да? А, все заборчики. это заборчики, посмотрите, какая красота у каждого виноградик висит, где-то какие-то персики растут. И что люди чем занимаются здесь? И для этого, интерес, да? А вот эта церковь, да, которая... А мы где были? Вон там, да, мы были были Вау. Вот это вот собор или 12 апостолов. Купили чертелы всякие разные, видите? Здесь в Грузии у них и свиньи ходят сами, как дикие, понимаете? И домой возвращаются, как собаки. И вот смотрите, пожалуйста, коровы. Ну идет себе куда-то. Знает свою дорогу. Втроем. Три друга. Четвертый он там сзади. Нормально, да? Так, ребята, ну что, я сегодня ожидаю своих друзей, которые приедут из Сочи. Валентина и Екатерина, привет. Сейчас я с вами поздороваюсь буквально через 4 часа вы приедете ко мне из Армении, из Сочи, а не в Армении, из Армении сюда на автобусе. Я не поехал их встречать, потому что я здесь встречаюсь еще с одним товарищем. Ну, короче говоря, арендовал я такую большую квартиру для нас. Сейчас я вам покажу. Поднимаюсь по ступенчикам. Здесь, пожалуйста, душ. Дальше у нас фортепиано, я уже здесь играю, сейчас я вам тоже сыграю, пока никого нет а, Кухонька небольшая, так, Валентин там что-то пишет, уже говорит, мы пришли на автостанцию Здесь вид просто бомбовый, смотрите, вечером все просто будет в огонечках, красиво Раз комната, наверное, их надо поселить подальше, вот здесь, хотя это без двери Тогда я сам, наверное, сюда пойду, раз нет двери Хотя зачем я выбираю сейчас, они приедут, что захотят-то и выберут, правильно, ребят? Это что такое? По-моему, ничего, да, ребят, такой вариант. По-моему, ничего. И стоит, знаете сколько? Всего 40 долларов. Что-то такое. То есть, мне кажется, вообще халява. Пойдемте на фортепиан вам сыграю. Но я отрывочек, ребят, маленький, которые меня учили в музыкальной школе. Я тогда сдавал экзамен. И вот, вот кусочек вам маленький сыграю. Но это маленький кусочек. Что-то больше я вот сыграл. Ну там я продолжение чуть-чуть помню, что-то. Не помню, надо смотреть. Извините, ребят, извините. Такой кусочек вам. Ладно, собираюсь тоже и побежал, побежал гулять и через четыре часа встречаюсь своих друзей. Переселились стоит той хаты, хотя -то, тоже, нравилось, просто там закончилось время. Ну, как время. Потому что там кто то уже забронировал, и мы вот эту нашли сегодня вариант. Че огонь, смотрите, какая она огромная! Быстро вам обзор, пока мы еще не заселились. Вот одна комната, тут дальше туалет, ванна. Там Катя? Привет, Катя. Привет. Привет, Привет. Вот тут еще комната. Клиточка какая, все цветы, то есть все включено. Ремонт реально четкий. Вот здесь еще комната, но мы и сказали, здесь нам не застилать ничего, можно застелить, в принципе. Так что, если кто есть в Адбилисе, пожалуйста, welcome, Вот у нас есть комната. Вот здесь, пожалуйста, даже можно купаться, то есть душ как бы. Здесь, смотрите, кухня вообще лакшери вариант. Я не знаю, 35 квадратов, наверное, кухня, как целая квартира, представляете? А что, здесь вот такую перегородочку, здесь диван или там что как. И, пожалуйста, еще огромный у нас балкончик, который выходит вон к ребятам в комнату. Представляете, ребят, какой четкий вариант? Знаете, сколько стоит? Мы заплатили сейчас за две ночи 255 лари и за две ночи. А если вы здесь живете, живете шестером, да, то есть... Три комнаты, пожалуйста, шестером легко уже да еще даже и больше можно. То вообще халява уходит. Короче, огонь, огонь вариант, ребят. Короче, бабушка какая-то, э, хозяйка пришла. Все, ребятушки, ребятушки мои хорошенькие, вот здесь спите, вот здесь, пожалуйста, пожалуйста. вот Все-все, полы у нас везде чистые, все протерли, все красиво. Представляете? Вообще кайф. Подобрались до заведения. 144 стерлс называется. Такой здесь вид бомбовый. Нормальный, да? Короче, тема такая, зашли в лифт, а он платный. Давай, вставляй. Вон туда. Чпокс. Все, из да, у нас? И все, и тогда он только поедет. Кстати, тема нормальная, мы поняли, что она нормальная, да, Олег? Да. Потому что она рабочая. <свят> Схема рабочая, короче, ты не платишь за лифт, у тебя нету в твоей в квитанции дома ничего, а ты просто здесь по 10 копеек, брат, 10 копеек это 2 рубля. 2 рубля хочешь, платишь, не хочешь, иди пешком, все. Нормально? Нормально. Все, и он приезжает куда надо, соответственно. Опять в это красивое заведение пришли. Здорово, Олег. Здорово. Покушали, идем дальше. Время на раскачку нет короче, ребят, приехали мы в аэропорт, мы просто не дружим вот, с современными технологиями вот это вот интернет, сайты какие-то всякие разные и ну, более того, мы, мы думали, что нет ажиотажа никакого просто возьмем, придем в ЖД вокзал и купим себе билеты завтра на Батуми просто выехать на Батуми завтра, представляете, нет билетов а у них какие-то тут есть первый класс, второй и VIP VIP, мы думали, О, возьмем какой-нибудь класс, они недорого билеты стоят и поедем в Батуми 6 часов на поезде, там такие поезда у них шикарные, крутые и представляете, они говорят, нет билетов, один остался на завтра. Я говорю, чего? Серьезно? У вас туристов не так много. Куда вы дели все билеты? Они говорят, нету, нету, ребята. Какие дела, ребята? Так что, что мы делаем? Либо тачку сейчас подумаем арендовать и туда поехать. Либо, может быть, на, на автобусе, да? На автобусе. На автобусике, да. Сейчас узнаем, где автобусики. Пойдем туда, возьмем билеты и поедем завтра на автобусе. Но на самом деле говорят, что на автобусе еще интереснее, потому что там виды всякие шикарные, едешь красиво вокруг. Другой автобус тебя не остановит там, где ты захочешь, да, на машине ты себе можешь позволить. Так что сейчас подумаем. Ребят, на рынок зашли, сейчас где цены есть, я вам покажу. Посмотрите, вот, картофанчик, где-то 30 рублей килограмм. А помидорка 25 рублей килограмм. А вон кабачок черный, это где-то 30 рублей килограмм. А вы сравните и скажите, что вообще цены, нормальные, нет? А лучок, смотрите, где-то 30 рублей килограмм. А вон там, смотрите, бананы по 23. Вот черешня есть, ну видимо, бесплатно. Так, ребятки, ну что, мы приехали на водохранилище. Вон Катя. Валя. Привет! Привет! Привет. Все счастливы и довольны. Смотрите, какая красота. Кайф. Андрей, а где мы есть? Живальское водохранилище. Живальское водохранилище. Смотрите, какой кайф. До Владикавказа, ребят, здесь знаете сколько осталось? 140 километров. То есть чуть-чуть и я все, и я уже сижу, у Владикавказа сижу. Какой кайф. 15 литров бензина и все. И я доехал. Короче, ребят, смотрите, мы вчера все-таки онлайн нашли нам поезд конечно не вип, вип уже был занят но вот самый стандарт, самый простой был где-то 5,5 часов и мы будем в Батуми короче история такая мы вышли сейчас в авто... на ЖД вокзале здорово Вышли на жд вокзале, знаете, что делаем? Мы еще отели вообще никакой не брали, поэтому мы просто взяли на Гугле. Мне кажется, вообще самую крутую историю придумали путешествие. Мы просто в Гугле взяли, посмотрели, где самый центр, туда тыкнули, нашли там какой-то отель на, на набережной, смотрите там вообще как, как, какой кайф, куча отелей, все красиво, все четко, и мы туда прям сейчас доедем. Вот Яндекс такси, видите, Яндекс такси здесь везде очень дешево. Ребята, такую хату заселить вообще бомба, смотрите, у нас даже вид есть чуть-чуть на морюшка, на морюшко, вон морешка, видите, этаж у нас 13, 14 этаж, это кухонька маленькая, смотрите дальше, быстро вам обзор, обзор, обзор, обзор, самое интересное, вот здесь комната ребята все выбрали, вот это living room нормальный тоже, Кондер все, естественно, есть. Что у нас здесь? Еще один выход на балкон. Это а, балкон, походу, он квадратный, не, не квадратный. То есть вот, пожалуйста, вид здесь такой. Это ливинг ром, понятно, да? И мы у нас получилось с учетом скидок всех, с учетом того, что мы, мы говорим, давайте booking, мы отменим. Один день часа на букинге, а второй говорим, без букинга, зачем платить комиссию? Вам нам зачем это надо? Потому что букинг забирают, ну, так, довольно немало, знаете, где-то по 20-30%. И вот смотрите, что получается. Вот у нас балкон один. И знаете, сколько вышло? За три дня мы на три дня, три ночи арендовали. Вышло это на 443 лари. Мне кажется, вполне себе неплохо по 50 долларов. Учитывая, что как бы квартира большая. Вот ноутбук я сюда поставлю. Для вас ролик сейчас буду выгружать. Такие дела, ребят, Нормальная хата, правильно? Смотрите, ребята, я вам кажется, морешка забыл показать. Вот оно. Вообще нормальный райончик. Сейчас встретил наш мой подписчик. Спасибо вам большое встретил, проводил быстренько, хотя мы в этой кафешке где-то кушали сейчас мы даже не знали, где этот адрес он приехал, забрал, покатал, рассказал все говорит, давайте, ребята, вот здесь поселяйтесь вон там написано for rent, сдается то есть довольно много квартир сдается слушайте, ну, даже голова кружится, когда наверх смотришь нужно нам попробовать просто позвонить по вот этим вот просто для прикола, для интереса, ребят, чтобы вы тоже знали, сколько стоит квартиры вот это наш дом, а вот это, это не полицейский участок, это Макдональдс просто представляете, как он крутой так что одна из достопримечательностей, ребята, Батуми это Макдональдс, мне даже парень прислал. Говорит, выходе обязательно посмотри, как там круто. Короче, ребята, вот такой вот он, сумасшедший этот Макдональдс, это просто открытая территория, пойдем, сходим. Бац, мы на улице, и вот сад взяли, придумали здесь, поняли? Короче, ресторан прям, да? Не зря его так называют, да? Еще живут люди, вот есть какие-то неплохие вполне все дома, вот опять какое-то количество туристов, оп, осторожно. Здесь же дедушка продает что-то. Короче, зашли по колено, вода прохладная, в принципе, такая вот красота здесь. Вот тут вода питьевая, можно попить, сейчас я попью и таблетку запью, ребят, свою которая от мышечной боли после таксиста кипрыскола okay. ребят ягоды какие-то растут что думаете ягода маленькая ой ой ой что ребят пробовать не пробовать экспериментировать ребята посчитали что не нужно но ну, а я как не попробую раз что я здесь оказался очень вяжущая туристов достаточно много ребят я вам скажу я вам там показывал сколько у водопады вот опять идут, идут идут идут так что нормально народ есть а представьте, если бы еще была открыта граница пешеходная, если бы люди могли через Владикавказ проехать. Только моих бы друзей не за 10 штук уже бы здесь был. Не говоря о том, что подписчиков еще где-то 300 мне написал. О том, что ты для нас открыл Грузию вообще с другой стороны. Я и для себя ее, ребята, открыл. Я ее и для себя открыл. Сюда обязательно вернусь. Мне здесь очень понравилось. И гостеприимный народ. Спасибо ребятам, кто встретил меня, кто провожает. Кто подсказывает, кто рассказывает. Сейчас вот Вахтанг нам все рассказывает, показывать. Где чего. Спасибо тебе, Вахтанг. Впереди идет, рассказывает, возит нас. Очень дружелюбный, гостеприимный народ, ребят. Я, конечно, в восторге. Вот они, сплавляются на лодочке. В общем, ребят, пока мы ждем заказ с Макдональдса, ребятам надо два кофе и пойдем туда вон завтракать. Сейчас к нам мужичок один подошел, какой-то здесь охранник, он увидел, что я там фотографирую дом, хотел вот этот for sale, хотел уточнить, сколько вообще стоит, если частников вот так вот арендовать. А он говорит, ребят, у меня есть на восьмом этаже вот здесь квартиры, сколько на двухкомнатная, мы, мы говорим, нам нужно. Ну, так просто, знаете, к цену справить. Я говорю, сколько стоит на месяц? Он говорит, ну, где-то 800-900. Представляете, ребят, Понимаете, да, это на месяц. То есть можно реально снять за 20 тысяч рублей, за 800-900 лир. Поэтому, ребят, поняли, да, если кому-то нужно надолго, не там на, не на пару дней, да, не хочется с сумками ходить, арендуйте на один день, какой-нибудь отель или апартмент, неважно, а потом просто придите пешком в то место, которое вас интересует, центральное, и просто подойдите и о, посмотрите на тот дом, в котором бы вы хотели жить, поднимите голову, увидите рент, сейл, рент, рент, рент. Позвоните, и будет вам счастье, реально сэкономите бабки. Че, взяли историю такую. Велосипед на четверых. Наслаждаемся жизнью. Здесь, пожалуйста, у нас шатер. Тише, я сейчас вылезу. Сидушка здесь маленькая. Давай, давай крути. Сильнее, сильнее. О, о, о. Набираем, набираем. О, смотри, сейчас поедем, как хорошо. Народу, в принципе, не так много купается, а отдыхающих. Совсем немного из России. Просто единицы. Даже если русскоговорящие люди вечером мы встречались, откуда-то люди из Беларуси, Украины, из России. Довольно сложно добраться, как я вам говорил. Но, в принципе, вот если лайфхаки знать, если вы меня будете слушать, ребята, то вы будете везде отдыхать и недорого. Расскажу вам. На велосипедном мы прокатнулись уже. Хотим взять сейчас, ребята, маленький скутер, который вот у меня есть, как он называется, вы поняли, да? Электрический. И на нем доехать до, до тех мест, где можно арендовать катер. С ребятами толпой собраться довольно много, как казалось, у меня здесь подписчиков отдыхает ребят, и у нас такие вечера очень веселые проходят. Так что идем сейчас арендуем самокат по приложению. Посмотрели где-то вот здесь три штучки стоят. Вот а вообще, ребята, конечно, вот вот вам, пожалуйста, и сравнение. Какая-то Грузия, которая наверняка многие из вас серьезно не воспринимает, так же как и Турцию, да, все. Крутые отдыхающие, но мы такие простые, ребята. А, и, блин, мы просто в восторге от Грузии. Вот реально, когда ты сравниваешь и понимаешь, что Турция это вообще фигня полная, а вот Грузия это кайф. Пока это the best, ребята. Пока лучшая страна, где я бывал. Даже голуби доброе видите? Ручные. Короче, ребят, средняя цена. Средняя цена мы пока увидели, услышали такую большую, чтобы здесь человек нас сместил где-то 150 лар за полчаса. Маленький вроде если за 60 лар. В общем. Такие дела, ребят? Непонятно, что взять. В общем, мы на канатной дороге. Вот вся эта набережная идет. Видите, сколько много всяких грузовых суден, посуден? Мы планируем, сейчас сегодня катер, может быть, сейчас все-таки найдем. После, чтобы не найдем, так завтра арендуем. Ну, короче, что-то мы обязательно придумаем. Через кусты какие-то едем. Чтобы вы понимали, это надо прямо на это выделять, я не знаю сколько, полдня. Потому что сейчас там еще погулять надо. А вот эта только штука идет 15 минут в одну сторону, представляете? Ну что, мы доехали до самой вершины айсберга. Очень долгий фуникулер. Это самый длинный фуникулер, на котором мне когда-либо приходилось. Фуникулер или канатная дорога, как вы меня будете поправлять. Просто огромно, смотрите. И пошло вон туда. Я не знаю, на машине сколько сюда ехать. Прикольно так, ребят, такие двухэтажечки, раз в лесу где-то среди домов он стоит, такие старые-старые, то есть там, видимо, уже бабушки-дедушки. Представляете, у детей какие воспоминания, когда их отправляют к бабушке? У нас же у всех сам есть воспоминания детские о том, как ты проводил детство, у бабушки, во дворе бегал, и здесь, представляете, какие воспоминания? Ты где-то в лесу бегаешь, там всякая живность, наверное, козлята он там увидели. Вот вам честно свои ощущения я вам, ребята, передаю. Если я разобрался с Турцией и сказал вам, что Турция – это... Отстой. Это дорогие цены по сравнению с Грузией. Просто завышены, чрезмерно цены дороже, чем в России, даже в кафе покушать. Это обман. Это везде вот это какая-то чрезмерная настойчивость, навязчивость. Постоянно тебя вот купи то, купи, подойди, давай, давай, давай. Здесь, блин, я такого не замечаю, ребят. Не знаю, Поспорьте со мной. Ну вот Вал Валентин тоже сказал, как тебе в Турции, если сравнивать, что думаешь? Тут намного, стоп, правда, и дешевле. И вообще. Да, а тебе Кать, как? Где лучше? Тут лучше все, так что тут лучше, 100% сюда надо, квартиру, я вам сказал, можно на месяц просто арендовать. Я думаю, одна комната за десятку вполне, за пятнашку можно, мне кажется, даже так. Самое страшное, о-о-о-о, и там обрыв, смотри, какой. В общем, это Оленино. но они прям через друг друга вот так вот прошли потихонечку и вышли уже с другой стороны, видите? Остановились, постояли чток, искупались, в принципе, ребят, час вполне достаточно, вот этой штуки на час нормально. 10 минут плывешь сюда, 10 минут отсюда к берегу, в середине вот себе 40 минут, пожалуйста, купайся, плескайся, хватает, больше не надо. В общем, покатались на лодочке сейчас, мы идем все ужинать, ребят, вот такие вот бац, и какие-то старинные дома. Потом бац, и уже, смотрите, новая высотка. Вон там с какими-то даже аттракционами. Или это кафе, может, не знаем, пока не поняли. Бац, такое красивое здание. Это Government of Anatomus Republic of Аджара. Это посольство. Аджарская республика. Поняли вы? Да, красиво. Майор. Ребята, очень много в Грузии цыган. Цыгане, цыганят, цыганят, цыганенков. Они сидят, дети, взрослые, с маленькими-маленькими детишками. Постоянно где-то вот идешь-идешь, бац, перекрыта дорога. И просто вот они сидят с каким-то лукошком. Короче, ребят, выезжаем мы из деревушки под названием Гонио. Подъезжаем к Сарпи какая-то. И это еще Грузия. Но буквально тут 3-4-5, наверное, вот. Скоро будет уже Турция, представляете? То есть буквально от Батуми граница с Турцией, там в, в рамках 20-15 километров. Мы сейчас туда едем, на границу Турции, чтобы узнать, какие требования для въезда. Нам завтра нужно попасть в Турцию с ребятами. Какие требования, что нужно, тесты, не тесты, какие справки. А вот и граница уже. Ты буквально от Батуми 15 минут мы ехали на автомобиле. И ты уже в Турции, ребята. Тут еще пару часов, и ты в большом-большом аэропорту Трабзон, который называется. Оттуда вообще копейки улететь в любую часть Турции. Сейчас надо узнать и про ПЦР, и про все, ребят, будем узнавать. Вон все там а Турция. Вон, вон. Смотри, вот ковид-тестинг давай, давай. Вот есть. Да, ездит. Ребята, а вот она вся эта граница. Представляете, Грузия и а, Турция. Вот вам еще один лайфхак. Если вы хотите недорого добраться до Грузии, то первый вариант, это тот, к которым приехали ребята, да, Олег? Это доезжаете до Еревана каким-то образом, самолетом там. Ну, самолетом, собственно, других вариантов нет. Недорого тоже можно улететь из России. Вы почем улетели? По сколько? 15 из Сочи прямой, из Сочи прямой, 15 тысяч на тысяч. Бац, доехали до Еревана, оттуда на автобус сел, куда хочешь. Хочешь в Батуми, хочешь до Тбилиси, как они и сделали. И можно вот, пожалуйста, через Турцию. Такая же история, ребят. В разы границу здесь проходите. От Стамбула на самолете до Трабзона. На Трабзона 2 часа до границы. И вот вы здесь, в Грузии, пожалуйста. Короче, тема такая. Вот смотрите, флай-радар, летит самолет Минск-Батуми. Даже такой есть, видите? Белорусские авиалинии. Сейчас вот здесь где-то подлетает уже короче ребят на рынок пришли просто огромный, вот эта барабулька сколько она стоит, 20 лари да? 10. 10, да, 10 лари, 230 рублей килограмм короче смысл в чем, ты здесь берешь все очень свежее, все четкое, вкусное, вот здесь тоже разные видите, много-много разной рыбы и смысл в чем, ты здесь покупаешь вот они сразу Барабульки. Барабульки всякие. Тебе чистят их сразу. И все. И мы сейчас пойдем в ресторан, в котором они за отдельную плату тоже все это дело нам приготовят. Сейчас покажу, как это будет происходить. Вот сейчас нам дочистят рыбу, и мы свободны. Ага, спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Короче, ребят, знаете, барабульки взяли 2 килограмма. Они ее быстренько, прям, чик-чик-чик, за 10 минут взяли вот такую рыбу. И все это дело вышло, знаете, на сколько? На 59 лар. Идемте теперь искать ресторан, где нам их пожарят. Все, ребята, рыбку уже отдали, они сказали, как приготовить. Вот, короче, как это все выглядит, ребят. Вот они, бабульки и барабульки. И вон та рыбилка. смотрите, какая красота. На гриле они как это все сделали красиво. Супер, правда? И вот такой у нас бомбовый вид сейчас. Прям самое время, да? Пришли мы в самое то, что надо время. Пришли и наблюдаем за такой красотой. Кайф.